Вы на канале Супер Соник И мы сегодня будем делать Новую реакцию на видео Минифантик 2008 Леника вперёд 4 Поехали что с тобой Син Блин, ну что ты такое Ты что опять допился а? Пока, пока корабль, э, э, блин, все, корабль О, О, попусьяна опять. Блин, убегаем Эта лохматая козлина За нами сейчас пойдет. Надо... Не лохматая козлина, а папузьяна. Ладно, про чебурашку я прошутил. Я просто так говорю. Ну, сори, гайс. корабль с бухлом. С чем? С чем выгнать корабль? А я думал, что с коньяком. Сигареты. А че не будет? а а ну стой, Это наш корабль. Иди на. Нет, отснись ты уже наконец. Ну что, сейчас тебя брошу на бок. Блин. О. Так, надо ему помочь. Давай, давай. Еха! На камне вот так. Нифига себе! за ними идут, и это лохватая козлина. Что ты хочешь? Отдай муху! Отдай корабль! <связывая> <связывая> ой, ой. О, блин! Мы летим на корабль! Опа! Все, мы на корабле. Диего, давай быстрее! Сейчас! Сейчас я к вам добегу! Погоди, Диего, давай, давай, Диего, быстрее! Лай! Стоямба! Ах ты су... Сейчас я приторможу Что тебе надо, Шира? Ты, я тебе не дам корабль, это наш корабль, понятно? Пожалуйста, дай нам этот корабль Или присоединяйся в нашу команду Пожалуйста, присоединяйся в нашу команду, ок? Мы будем друзьями Ну, ок? Давай, начни с нами Давай, что? Давай, давай, горила. Так, так, я бегу, бегу. Лохватая, а да. что ты не с нами? Ой, прости, чай их отвлеку. Ой, Аа! Аа! Аа! ну давайте пока идиоты тупые узкоглазые китайцы да это макака у не поймает никого так что там у нас дальше М -м -м так линекопилот конвентальный дыр вот так вот это Здорово, дружище, позволь мне первым протянуть тебе руку дружбы, короче, да? Это нога вообще-то? О! Тебе просили легко, не так ли, а? Чего тебе надо, придурок? Уверен, Уверно, крастерик, напуган, светобу, позволь мне все везде. Помогайте, дебилы! Капитан, чисточки будет песня! Вы попали ко мне, вас несет полней, кто скажет, вот ты все. Не хочу суждений, а? <связывая> Есть капитан Га. Большой искашный носками вонющий. На всех хороший, все курящий, наркоупотребляющий. Просто власелин. морей, <связывая> ужас. Это я. <связывая> Это он? Властелин. Это я. Это он? Это я. Это он. А я думаю, ну, что он, он, он с ним, Я лорд морской среди приматы. Со мной трусливые дебилы. Каждого из них я. Оп. Слышь ты, беловые самокака Мэнни не дебил. Это вот тылали белобрысый макака дебил. Плучал. Он прав. Да без него мы все говно и все обязаны ему. Пока вас не убьют. Bloody James Убью их. Ха -ха. Да, да, да. Как говорится, у нас опьяновал косарь хома. Говно. Ладно убираем. Это у этой белобрысый макаки все говно. А убийство. Ой, ну давай. Мы плывем по говну, мы пьем мачу и смотрим на закат. С нами вместе давай бухать, давай дегенерат. В мире стендов и все под нами, научитесь тырить колдусами, Я в этом деле знаю кто лучший! Бухай кто может, тоже нам поможет. Герычи точно, болить надо срочно. Бьют ту пиццу, не хочу с ним водиться. Безусловный, обалденный и богатый властелин морей. Ну, ладно. Это я, это он, это я, это он, это кто? Это ты. Сам же это это я. Все пиздец, <песни>, да? <сí까요> <сí까요> ну, да. А озвучка, конечно, топ. Ну что ж, гайс. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вами был Супер Соник. Всем пока-пока.